Здравствуйте, друзья! Всем добрый день! И пусть Дух Святой, Дух Божий, Вечный Отец нашего Господа Иисуса Христа, наш Наставник, тот Дух, который наставляет нас на всякую Истину. Пусть этот дух придет и наполнит вас, проникнет в вашу внутренность, если вы допускаете это, чтобы он вошел внутри вас и сделал вас своим домом, где бы вы ни были, для того, чтобы ваше понимание, ваша мудрость, ваши способности размышлять, могли осознавать, именно так, осознать волю Божью для вас, волю Отца для вашей жизни, для того, чтобы вы были послушны и исполняли и пожинали плоды вашего послушания, это то право первородных. Первородный в прошлом и сейчас даже. Первородный первый мужчина, который в семье появился и автоматически Бог его считал своим. Это еще было до Авраама, еще в Ветхом Завете. Первый мальчик в семье, не только мальчик, но и Любого, среди любых животных, домашних, первый, первый мужской, был святым Божиим. Тогда, когда Бог призвал Авраама, Он сделал его своим первенцем. Потом у Авраама родился Исаак, и он унаследовал от отца это первородство перед Богом. И когда родился Иаков и Исав, Исав был первым, потом Исаак. Они были два близнеца, но один чуть пораньше родился Исав, когда он был уже взрослым. Он продал свое право на первородство. Не потому что он был таким, знаете, хорошим продавцом. Он просто из-за голода своего решил не ценить, отверг и не воспользовался правом на первородство, которое естественным образом он должен был унаследовать Тогда из-за этого Исаак был отвержен Богом, потому что первородство это не просто право, которое отец дает, например, Исаак или от деда, от Авраама. Нет, это Божие право, от Бога приходит. Сам Бог, и только Deus, Он может дать Deus нам эту привилегию быть первенцами. Primogenes. Я, например, Я в думаю, моей семье не являюсь первым. Я один из последних братьев, но это ничего не вы дало вы вы плохого. Вы но вы когда, мы когда мы человек отдает свою жизнь, свое сердце Иисусу, когда Он признает Его как своего Господина, Спасителя, когда человек держится за Его идеи, за мысли Божии, когда человек держится за то, что Бог нам предлагает, Его вечное спасение, тогда происходит. Тогда мы становимся первенцами у Иисуса. Другими словами, не являясь рожденными естественным образом первенцами, но духовно говоря, из-за того, что мы выбираем или выбраны самим Богом, он нас делает своими первенцами. Я не говорю это о себе, но о всех. И не только о мужчинах, но и о женщинах. Как мужчина, так и женщина могут быть первенцами. Все, без исключения, кто веру свою, жизнь свою, ставят как приоритет для Господа Иисуса и хранят себя в живой вере, и живут от веры в веру, они являются избранными божьими, они становятся первенцами божьими, поэтому, когда мы читаем там в послании к евреям, церковь названа торжествующим собором или церковью первенцев. Торжествующий Собор и Церковь Первенцев. Он говорил о том, что эти имена Свои имеют на небесах, в книге жизни. Посмотрите, мои друзья, сегодня мы понимаем, что недостаточно просто говорить, «А, я принимаю Господа Иисуса как моего Спасителя». Недостаточно этого, потому что... Я могу это подтвердить, у меня этот опыт был. Сколько раз, вы даже не представляете, я принимал Иисуса как моего Господа. Тогда я говорю о том, что принимал Иисуса как Спасителя много-много раз. Бесконечное количество раз, могу сказать. Но это не означает, что я стал рожденным от Бога. Почему я не стал рожденным от Бога? Почему я не получил этого Духа первородства, Духа Святого? Потому что я отдавал себя перед алтарем, да, я делал это, но не до конца. Я был молодым еще. Знаете, 17 где-то лет. И когда я слышал Слово Божие, знаете, замечательные послания, и в этот момент я был убежден этими словами. Я отдавал себя, но отдавал только частично, не полностью. Таким образом, я себя считал, могу сказать, христианином, но у меня не было этой абсолютной уверенности в том, что мое спасение гарантировано. Знаете почему? Потому что не хватало духа Святого Духа, первородства. Именно так. И почему не хватало? Потому что я не отдавал себя полностью, всем моим сердцем, всего себя. И пока я это не сделал, я жил, могу сказать, без этой уверенности, шатался в моей вере. И каждый раз, когда я приходил на служение, и пастор призывал к покаянию, я тянул руку для того, чтобы опять каяться, но ничего не происходило, и это причина, по которой множество людей не принимают до сих пор Духа Святого, и это то, о чем мы хотим говорить постоянно, я говорю на передачах, на всех служениях, когда мы делаем эфиры, мы размышляем об этом. И больше хотелось бы с вами делиться в этих аспектах, которые очень важны. Потому что, могу сказать, я был тем, кто сейчас представляет множество тех людей, которые в церкви находятся, и даже пасторы, служители, служительницы, епископы именно так, те люди, которые а привыкли и уже адаптировались а, к этой а религиозности. У них нет Духа Святого, потому что они не отдают себя на сто процентов. И могу сказать. Время идет, и люди постепенно оставляют служение, оставляют алтарь, но Бог других направляет, и Он не оставляет церковь. Тогда я бы хотел, чтобы вы понимали, чтобы вы знали это, чтобы вы были первенцем, первородным, как Иаков стал, потому что естественным образом он не родился, но... Он, вдохновленный и направленный мамой, пришел к отцу, чтобы просить у него обманом свое первородство. И отец уже из-за возраста был уже слепой, и Бог допустил все это, потому что Бог избрал Якова. Хотя он по плоти не был рожден, но он стал таким из-за Божьего действия, из-за действий самого Бога. Тогда Дух Святой допустил эту слепоту, чтобы получил первородство именно, именно Яков. Тогда, и об этом я много хочу говорить тоже. Но Почему я не обратился, в, э, говоря о прошлом, полностью к Богу и не получил Духа Святого? Потому что я не отдавал себя на сто процентов. Тогда посмотрите, Яков боролся за эту привилегию быть первородным, потому что это первородство, это привилегия такая же, как... Крещение Духу Святым, когда человек по-настоящему желает Духа Святого, когда он жаждет. Понимаете, он для себя этого хочет. Не надо кому-то доказывать. Бог сам знает. Но когда он доказывает самому себе, дьяволу, и всем окружающим, он показывает, что такой человек действительно погружается в это. Это то, что сделал Яков. Он... Готов был на все. Он спросил, а что делать? И вдруг отец, он поймет, что я не Исав и проклянет меня, что будет? Она сказала, не переживай, я на себя это возьму. И он с ней согласился и под властью мамы в послушании пошел, чтобы получить. Это якобы символ крещения, это помазание, это благословение отца. Ты должно с вами произойти. Вы должны стремиться к этому, потому что если не будет печати Духа Святого, тогда вы будете еще одним религиозным человеком, которых столько вокруг нас. Тогда то, о чем я вам говорю сейчас, когда мы говорим о... То, том, что Павел писал, он говорил об этом послании к евреям, чтобы не было между вами какого-то блудника. Это человек, который отдает себя в эти удовольствия плотские, чтобы не было никого из вас блудника или нечестивца. Потому что тот, кто -то духовный, он в духе живет, а кто не недуховный... Он нечестивый, плотский, таким образом, как Исаф был нечестивым, потому что, как написано здесь, мы читаем, который бы, как Исаф, за одну снеть отказался от своего первородства. Тогда... Вы знаете, когда мы призываем людей искать Духу Святого, люди говорят, ну да, ну, я хотел пойти там на спорт, на футбол посмотреть, и они вот из-за этого удовольствия, да, например, там, футбол там или что-то еще, любое развлечение на самом деле, продают, как Исаа в первородство. Тогда, мой друг, вам необходимо анализировать себя, если вы действительно готовы, готовы к тому, чтобы соединиться с Богом в завете, понимаете? Иметь эту ответственность с Богом, иметь вот этот завет, совершить с Ним этот завет, этот акт, договор. Многие люди, например, часто делают... Специальный завет с дьяволом. Отдают все ему. Но когда с Богом нужно делать, люди полностью не отдают себя. Я тоже так делал, но, знаете, принимал Иисуса, но ничего не происходило до тех пор, пока не произошло, наконец, то, что больше всего в жизни я желал. Это то, что мы хотим объяснять вам. Без крещения Духом Святым не будет, не будет написанного именно в книге вечной жизни. И если человек умрет, куда пойдет его душа? Без сомнения, не ангелы Божии возьмут душу этого человека, потому что такой человек, отвергая, Своё право на первородство, отвергая и продавая, или меняя свое тело на удовольствие этого мира, естественно, после смерти душа такого человека будет отдана дьяволу. Сам дьявол получит этого человека потому что он не был Божим. И вы знаете, люди, которые уже проходили клиническую смерть, многие рассказывают, как они видели, как эти демоны, они к ним приближались, как люди, которые были уже при смерти, чувствовали приближение ада. И многие, слава Богу, успевали каяться в последний момент, и Господь спасал этих людей. Но, вы знаете, не всегда, не всегда у человека будет время найти это покаяние. Тогда, как написано здесь, мы читаем, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаф, за одну еду, отказалась от своего первородства. Тогда думайте о вашей жизни. Мы да, будем скоро опять начинать э, пост Даниила, да, информационный пост, и вы будете готовиться к этому истинному посту, чтобы в итоге вы могли всеми силами посвятить себя, всеми силами, и я уже заранее вам говорю об этом, чтобы вы готовились. Но, вы знаете, не надо ждать иногда. Можно сегодня, сейчас вам начать, если вы хотите этого. Хорошо, тогда завтра мы продолжим. Пусть Бог обильно вас благословит. И не забудьте. По воскресеньям. Это день Господень. Воскресенье – это его день, день Господень. Вы не можете... Идти куда-либо, но ну, искать своего Отца, чтобы Он наполнял и благословлял вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго.